Всем привет, дорогие друзья! Очередной обзор Аэродропа, который проходит на бирже и убит. Сегодня сделал депозит в монете BNB, сеть Binance Smart Chain. Следующее задание у меня идет своп DeFi. Выбираем DeFi. Продам BNB. Сейчас секунду. Вот BNB Bitcoin. Выбираю все. И свапаю. Теперь перехожу в валютную пару. Bitcoin Tron. Покупаю TRX. Да, мне этого достаточно Перехожу в DICE И играю На трон в DICE 10 игр За сегодня я уже выполнил Это задание Повторять не буду Кстати у меня последнее время Вот здесь вот все было по нулям Хоть я и выполнил 10 дайсов перед тем как повторяться лучше зайдите в раздел выполнить и нажмите кнопку проверить и получить вам тут появится оповещение что вы уже это задание выполняли ну а я добью задание которое уже выполнил Прожму кнопки. Проверьте получить. Как их сделать эти задания? Только что вам показал. Заняло около минуты. Готово. У кого работает Twitter, Facebook, можете размещать посты, снимать видео обзоры. Для каждого задания есть короткое описание, ознакомливайтесь и по описанию выполняйте все необходимое. Ссылка на регистрацию у кого нет аккаунта будет в описании под видео, то с мобильных устройств. Мой QR-код. Здесь легкая регистрация, никакой верификации от вас не потребуется. Все функции этой биржи вам доступны без прохождения КИС. Мой вам совет. Подключите 2FA для безопасности вашего аккаунта и средств. Перед тем как будете сканировать код 2FA, сделайте его скрин. И текстово-буквенную часть, заговорился, скопируйте и сохраните в блокноте. Все эти данные загрузите на флешку, чтобы потом, в случае поломки телефона, или же разные бывают проблемы, у меня сбивалась несколько раз дата-время, Удаляем старое приложение, устанавливаем новое, сканируем код с флешки и подключаем по новой 2 фа, продолжаем пользоваться своим аккаунтом. Ничего сложного нет. Выполняете задание, получаете монеты, статистика моя обновляется каждый день. Задание начинает проверять на восьмой день, то есть после восьмого дня у вас каждый день тут будет идти начисление, если не пропускать выполнение этих заданий. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.